Друзья, привет! С вами снова Оптимус, и сейчас мы опять погоняем Хил Хилклим Рейсинг. У нас появился противник ниндзя, но пока мы с ним гонять не будем. Сейчас проедем пару заездов, вспомним все свои навыки, трюки. В общем, надо проехаться, прочувствовать автомобиль, потому что сразу сходу... Как-то стремновато, если честно, ехать с ним, потому что, ну, надо чуть-чуть чуть-чуть проехаться, в общем. Вот так вот. Мы всегда так делаем, я не знаю, может, кто-то тоже так делает. Перед тем, как заехать с кем-то, ну, ехать с боссом или какой-нибудь решающий там заезд, мы всегда проходим тренировочный такой кружочек, заезд, чтобы, ну, прочувствовать автомобиль и всякое такое. В общем, пока я говорил, мы заняли первое место. Оптимус медальку получил. Едем дальше. У нас здесь, по-моему, три гонки. Сейчас будет тренировочных таких тренировочных. Да, три круга. Уже второй пошел. Так, идеальный старт. Давай, делай. Ух ты! Идеальный старт получился. Не люблю я вот эти вот подвесные мосты. Стараюсь их перелетать, потому что э, грузовик, наверное, слишком тяжелый. Они провисают. И как-то на выезде у нас всегда... Тяжело получается, ну, в общем, задержка такая, и почему-то у нас не фортит, почему нам не дали медальку, а потому нам ее не дали, кто досмотрит заезд третий, ну, то есть, конец третьего заезда, тот узнает, а кто знает, ребята, пишите смело в комментариях, я знаю, почему тебе не дали медальку. Uh, в общем, классно, что нам ее не дали. В принципе, это, это хорошо. Почему? Uh, да, в принципе, сейчас узнаете. В общем, что я что я буду рассказывать. Забираем обязательно канительку. Вот и гонка наша третья закончилась. И наконец-то барабанная дроп. Те, кто не знал, сейчас узнают, почему же нам не дали медальку. Нам она и не нужна была. Нам нужна была всего лишь одна медалька, чтобы открыть этот сундучок. В общем. Кто не знает медальки нужны для открытия сундучка так улучшится мы никак не получится у нас улучшится поэтому потренировались хватит весенний город ниндзя держись сейчас мы тебя разорвем в клочья у -ху! и с самого старта мы оторвались осталось удержать эту позицию и занять заслуженное первое место в заезде. А не в одном заезде, а и будет а4 И кто же из нас победит? Но время покажет. Так, не надо нас догонять, даже не думай, ниндзя. Ниндзя-ниндзяго. Не догоняй нас. Мы должны занять первое. Ай-яй-яй-яй-яй, как он на переднем колесе так доезжает до нас? Нет, мы первые. уху -ух. Итак, первая гонка, первая победа и ниндзя, по-моему, сломал шею, а мы всего лишь навсего потеряли шляпу. Вот так вот. Будешь знать, с кем гоняться. Ух ты! У нас еще личный рекорд. Ура, дважды! Ребятки, ура! 1-0! Еще три заезда! Нам осталось победить как минимум два заезда и общее, ай ю ю, он тоже врубился, ага, тоже бампер помял, ты то думал с нами гоняться? Да, во втором заезде не те, кто посерьезнее себя ведет, вот так вот он, наверное, намерен на победу, но мы не будем тупаться, да, ух ты, пух ты, чуть не зацепили крышу, это было плохо, водитель мог разбиться, как это было уже миллион раз кто видел. Ребят, как мы разбиваемся. Ставьте пальчики вверх. А у нас это получается виртуозно, но не всегда кстати. И а тем не менее, вторая победа и первая сломанная шея. Опять личный рекорд. Нам сегодня везет. То ли мы сосредоточены, то ли наш тренировочный заезд дало себе знать. Так давайте идеальный старт, отлично, все идет по графику, все идет по плану, и мы э, должны выиграть общую гонку. Нам осталось выиграть, в принципе, то один заезд, а у нас э, еще впереди их аж целых два, то есть у нас большая фора. Впереди то ли Ниндзя э, слабенький, то ли то ли я даже я даже не, то ли мы уже как-то серьезно. Раскачались, ух ты, ура, однозначно сломанная шея, <свят> у нас очередной раз, и снова личный рекорд, ребята, заметят, третий раз подряд, и давайте узнаем, будет ли четвертый раз подряд у нас личный рекорд, в принципе, и так понятно, что у ниндзя то мы уже выиграли, а вот будет ли у нас личный рекорд четвертой гонки, или не будет, мне самому как-то стало интересно. Будем стараться, уже на нидю можем не подстраиваться. Хочет, пусть едет, вырывается вперед. Но главное сделать личный рекорд. Нет, я пошутил, не надо вырываться вперед. Мы должны быть первые. Как мы вот это вот... Давай, уху! И прямо перед самым финишем мы его обошли. И 4-0, ну личный рекорд. Не дотянули. Немножечко, видели? Две десятых нам не хватило, но ничего, главное, что вы с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, смотрите новые выпуски, делитесь ими со своими друзьями, ребята, пишите комментарии, пока-пока.